Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Билыч и как вы знаете недавно Intel выпустила новые процессоры 9 поколения аж с 8 ядрами и для многих я думаю остается открытым вопрос, а какую материнку выбрать под данные процессоры? Нет конечно можно использовать платы на Z370, ведь после обновления BIOSа они будут полностью совместимы, но надо понимать, что у большинства из них система питания изначально рассчитывалась лишь на 6 ядер, а никак не на 8, чего не скажешь о новых платах на Z390, о рынке которых сегодня и пойдет речь в данном видео. Сразу скажу, что пока информации по платам очень мало, и она очень неточная, пришлось перелопатить немало китайских и англоязычных ресурсов, чтобы откопать нужные данные по использованию в плате контроллером, количеству устройств устройству фаз питания и так далее. Но все же я смог отобрать у каждого из производителей по паре действительно достойных плат, которые идеально подойдут для вашего разгона. Итак, давайте я вам сейчас о них расскажу. Ну, друзья, перед тем, как мы начнем, небольшой дисклеймер. Вся информация, конечно же, бралась из открытых источников, но не на все платы есть еще пока подробное описание, какие-то подробные статьи, разборы их устройства питания. Поэтому вполне вероятно, что часть данных, которые вы сегодня услышите, может в дальнейшем оказаться неточной. То есть тех кто-то опровергнет, появятся какие-то более точные разборы и так далее. Соответственно, просьба к вам, если будет такое, то не начинайте хуливара, я вас начнем наверное с гигабайта ибо их платы мне пришлись по своему устройству более всего по душе Третье место занимает плата Aurus Elite. Недорогая плата с 7-фазным контроллером ASL 69138, работающим в режиме 6 +1. Система питания ядер состоит из 6 даблеров ASL 6616A и 12 MOSFETов SIG 634. MOSFET рассчитаны на 50 А каждый, то есть суммарно примерно 600 А тока. Итого 12 линий питания CPU плюс одна линия на встроенное видеоядро. Питание процессора подключается через 8 плюс 4 пина, поэтому будьте осторожны и заранее запаситесь таким блоком питания. Соответственно, можно сказать, что система питания достойная. Охлаждение на VRM тоже, конечно же, присутствует, но без тепловых трубок. Есть также радиатор для верхнего м M2 накопителя и целых 10 USB разъемов на задней панели. В остальном все как и обычно, то есть подсветка, все дела, все нужные разъемы. Цена тоже для платы такого уровня небольшая, всего 11 тысяч рублей в магазине Computer Universe. Второе место это плата Aorus Ultra. По питанию все аналогично, то есть тот же контроллер, то же количество фаз и те же компоненты, но система охлаждения VRM имеет уже тепловую трубку, что будет лучше сказываться на температурах в разгоне. Вдобавок плата имеет встроенный Wi-Fi модуль и экранчик посткодов. Те кто знают как им пользоваться, я думаю это оценят. Также плата отличается от предыдущей тем, что все разъемы pm 2 накопители имеют радиаторы, но насколько это вам важно и насколько вам это нужно, решайте уже сами. Цена ее конечно чуть выше и составляет примерно 15 тысяч рублей. Ну и венец всей линейки это плата Aurus Master, пока, конечно же, компания не представит нам самую топовую Aurus Extreme. У мастера система питания другая, тут контроллер восьмиканальный, ну или некоторые говорят 8-фазный, IR-35201. 6 даблеров IR3599, которые соединены с 12 мосфетами IR3553. Каждый MOSFET по 40 ампер, итого суммарно 480 ампер тока. Многие скажут, что это меньше, чем у двух предыдущих, но это не принципиально. И в целом плата также обеспечит отличный разгон любого восьмиядерного процессора. Но ну, а качество мосфетов и контроллера производства International Rectifier, оно все-таки несколько выше. Соответственно, имеется 12 линий для питания ядер, плюс 2 линии настроенное видеоядро. У данной платы тоже имеется тепловая трубка на VRM, радиаторы на M2 накопителях. Однако учитывайте, что от блока питания ее следует запитывать сразу двумя 8-пиновыми коннекторами. Ну и небольшим плюсом является то, что на задней части платы, помимо Wi-Fi модуля, имеется также кнопка включения и кнопка сброса СМОС, Что будет очень интересно оверклокерам и тем, кто собирает стендовые ПК. Для них же сделали возможность отката биоса на резервный и, конечно же, есть экранчик посткодов. Несомненным плюсом является и то, что плата одна из немногих в линейке гигабайта поддерживает SLI. Стоит все это добро порядка половиной тысяч рублей, но я вам хочу сказать, что это в принципе того стоит. Далее пройдемся по платам Асрока, некогда дочке Asus, которая обычно предлагает очень функциональные решения за минимальные деньги. Тут я выделил всего два интересных образца. На втором месте это ASRock Z390 Extreme 4, знаменитая линейка Extreme 4, а вот уже и на этом чипсете. В ней используется контроллер UPI 9521, 14 дросселей, система питания процессора скорее всего 10-фазная, с учетом даблеров, а плюс две фазы на видеоядро. Используются MOSFET FDPc 5030SG на 56 Ампер. Итого оценочного порядка порядка 560 ампер хотя это не точно но питание процессора опять таки обеспечивается через кабели 8 плюс 4 пина стоимость платы на уровне срок элит и составляет порядка 11 тысяч рублей за эти деньги вы получаете поддержку sli и один радиатор на нижнем m2 накопителе но в остальном плата несколько поскуднее то есть нету никаких фишек для удобства разгона нет тепловых трубок на VRM, малое число разъемов на задней панели но если вы ищете дешевую плату под разгон с SLI режимом, то и срок Extreme 4 это явно ваш выбор. но ну, а на первом месте у срока это Z390Tiichi. Тут отличный 8-фазный контроллер 35201, уже упомянутый ранее. Система питания состоит из 6 даблеров 3598, один из которых, согласно имеющейся информации, работает не в режиме даблера, а в дуал моде. Тем самым мы имеем 10 фаз на CPU, плюс 2 фазы на встроенное видеоядро. Однако все данные не точно, Ибо на сроке очень мало информации И везде она разная Не знаю как у вас Но меня в этой схеме много чего смущает Ну я думаю что в будущем мы узнаем Какова была правда И какая тут система организации питания Ясно лишь что в ее случае Вам также потребуется 8 плюс 4 пина Для питания процессора Масфеты тут от техас инструмент Это 87 350D Рассчитанные на 40 ампер Итого примерно 400 ампер Суммарно на процессор что все еще достаточно для разгона 8 ядер. В целом плату я бы оценил как неплохую, то есть построенную на более качественных компонентах чем Xtreme 4, однако по моему личному мнению раньше продукты срока были несколько интересней. Помнить хотя бы мою Z170 Extreme 4, которая на тот момент была наверное самой идеальной платой из всех. Эх, были времена, друзья. Остальные модели у асрока как-то особо меня не впечатлили, честно вам скажу. Поэтому после асрока мы поговорим с вами про MSI. Тут есть также две платы, достойные вашего внимания. Первая плата это MSI MIG Z390 ACE. А тут контроллер опять-таки IR-35201, работающий в режиме 6 ⁇ 2. А есть 6 даблеров IR-3598 и 12 масфетов 4C029N от компании Unsemi, каждый на 46А и того порядка 552А. Сама плата также очень интересная, она имеет тепловые трубки на VRM, радиатор на самом нижнем M2 разъеме, экранчик кодов, а также все те же кнопки обновления биоса с флешки и сброса от на задней панели. Ну и для тех, кто будет использовать плату в открытом стенде, на ней самой есть также кнопки включения и кнопки перезагрузки. Поддержка SLI и выносная Wi-Fi антенна также добавляют весу ее плюсом. А в целом данная плата по всем характеристикам и функционалу очень сильно похожа на плату Aorus Master. И цена у нее фактически аналогичная, порядка 17 тысяч рублей в магазине Computer Universe. Ну и наконец самая топовая плата от MSI, это MSI Mega Z390 Godlike. С достаточно продуманной системой питания, тут тот же контроллер 35201, но работает он в режиме не 6 плюс 2, а в режиме 8 плюс 0. Соответственно мы имеем 8 даблеров AR3598 и мосфеты от Infineon, это TDA214-62, каждый на 60 ампер. Итого система питания CPU 16-фазная, порядка 960 ампер. Как и у предыдущей платы, тут питание процессора подключается к блоку питания через два 8 коннектора. Что касается комплектации, то у Godlike она просто максимальная. То есть есть поддержка SLI, Wi-Fi модуль с выносной антенной на кабеле, подсветка, радиаторы на всех M2 разъемах, кнопки обновления биоса с флешки и сброса от SMOS на задней части платы, кнопки включения, перезагрузки и смены биоса на запасной на самой плате, а также входящая в комплект поставки плата расширения Streaming Boost, которая представляет собой по факту не что иное, как плату видеозахвата. И многое-многое другое. То есть все разъемы и фишки сложно перечислить, и все это, грубо говоря, в одной коробке. Правда и цена у такого комплекта не шуточная, порядка 32 тысяч рублей. Да, друзья, за такие деньги другие производители дадут вам две отличные платы, но на самом деле сказать, что Make Good Like от MSI не стоит этих денег, тоже на самом деле нельзя. То есть язык не повернется, плата достойная, но дико дорогая. Ну и осталось обсудить платы Asus, поскольку EVGA и BioStar я в принципе не рассматривал, ну ибо про них очень мало информации. Ну а что касается Asus, то здесь мне показалась интересной лишь одна модель. Вы не поверите, но это так. Это Maximus 11 Extreme. Остальные либо слишком слабые по питанию, на мой взгляд, то есть по сравнению с вышеупомянутыми платами других производителей, конечно же. Либо часть плата имеют больше маркетинговых решений, нежели практических. То есть яркие пример этому это материнская плата Maximus Code. С неким защитным экраном, который ровным счетом ничего не защищает и вообще не выполняет никаких функций. Но при этом он есть, и плата стоит явно недешево. Что же до экстрима, то данная плата имеет контроллер ASP-1405i, который по слухам ничто иное, как тот же самый восьмиканальный IR-35201, который мы уже упомянули. В остальном по ней очень мало что известно, но предполагается, что в ней для ЦПУ отведены... 5 даблеров и 10 мосфетов IR3555. По 60 ампер каждый. Итого порядка 600 ампер. Однако повторюсь, что информация неточная И возможно, что я где-то приврал. В целом тут все то же самое, что и в топах других компаний. То есть питание 2 по 8 пин. Тепловая трубка на VRM. Есть также кнопки для включения, кнопки для перезагрузки. Кнопка для сброса CMOS. Также есть кнопка для обновления биоса без подключения процессора. То есть флешбек. Кнопки переключения биоса на резервной а Кнопка загрузки в безопасном режиме Есть тут также и Wi-Fi модуль Масса разъемов USB И даже есть экранчик показывающий Текущую частоту процессора В общем куча всего полезного И все это буквально за 27 тысяч рублей Все это друзья хорошо Но я бы сказал что и как плата Mac Godlike от компании MSI Данная плата явно не для обычного пользователя Потому что 27 тысяч рублей Для для материнской платы это все-таки достаточно дорого. Итак, друзья, вроде обо всем рассказал, что хотел, давайте подведем итоги и выделим три платы среди всех, которые, как по мне, лучше всего подходят для нового поколения процессоров, как по организации питания, так и по удобству, функционалу и наличию каких-то ништяков, а также не разграбляют наш карман, что немаловажно. Первая плата это достаточно дешевая плата S-Rock Extreme 4, то есть если денег у вас в обрез, а разогнать восьмиядерного монстра вам все-таки хочется, то это отличная бюджетная плата совсем необходимым, без каких-то наворотов. Ну, наверное, за исключением только SLI, без SLI она стоила бы еще дешевле. Во-вторых, это две сразу платы, которые невозможно сказать, какая лучше, какая хуже. Это MSI Ace и, конечно же, Aorus Master. То есть последнюю я заказал и себе, посмотрим ее уже более детально. Но ну, а MSI Ace по факту очень на нее похожи. Как по мне, так они оптимальны по соотношению цена, функционал разгон и являются лучшим выбором за ценник в 16 тысяч рублей для разгона восьмиядерных процессоров от Intel. Конечно же, это опять-таки, друзья, мое личное мнение, ваше мнение может от него отличаться. И да, если вашей целью не стоит гнаться за разгоном, то, конечно же, можно найти что-то более бюджетное, более дешевое среди плат на Z370 и Z390 с ценником даже до 10 тысяч. Также, друзья, хотелось бы выразить благодарность Валерия с канала Digital Scorpion, поскольку именно его рассказы и пояснения позволили мне сложить у себя в голове какую-то более ясную картину устройства питания материнских плат, видеокарты, и так далее. Соответственно, можете на него также подписаться. На его канале вы найдете очень даже интересную информацию. Вот, собственно, и все, друзья, что хотел вам сегодня рассказать. Если видео вам понравилось, то не забудьте нажать на лайк, подписаться на канал, на нашу группу ВКонтакте. Если вы все-таки решите купить какую-то из данных плат, то можете заглянуть в магазин Computer Universe. Там достаточно хорошие на них цены, хорошие цены на сами процессоры. Поэтому можете себе что-то присмотреть, пока еще у нас не урезали таможенные лимиты, и заказать себе какой-то комплектик из Германии. Всем еще раз спасибо, с вами как всегда был Белыч, и удачи вам, друзья!